Нужно принять на себя соответствующие статусы, звания, обязанности и начать действовать в соответствии с ними. Здравствуйте, друзья! С вами психолог Максим Степанов и вы смотрите 42-й выпуск программы «Вопрос-ответ», где я отвечаю на ваши вопросы. Взаимоотношения с мужем и дочь от первого брака Так обозначила свою проблему автор вопроса Дина, который 29 лет. И я читаю вопрос от Дины. Здравствуйте! Я не знаю как кому, но для меня модель семьи с неоднократным замужеством и ребенком очень непросто воспринимается. Иногда приходится разрываться между двух дорогих и любимых, но не людей и стать на сторону одного. Это так утомляет и так выматывает эмоционально, что хочется провалиться сквозь землю. Первый брак не сложился, я вышла замуж второй раз и жду второго ребенка. Поначалу мне казалось, что второй муж очень любит дочку от первого брака. У них были идеальные отношения два года назад. И папа, она, конечно, его не называет, но воспринимает как семью и тянется очень к нему. И очень его любит. В последнее время мне кажется, что муж стал груб, безразличен к дочке, он не проводит с нами много времени, хотя у него его предостаточно, он живет своими интересами, на что я реагирую критически, а всякие попытки воспитания я опровергаю, потому что не приемлю запугивания. Я считаю свою дочку самой умной и самым развитым ребенком в ее окружении и никогда не поставлю ее на какой-то второй план. Дочке всего 5 лет, но она прекрасно знает, как я ее люблю и что я всегда заступлюсь, и этим она очень хорошо манипулирует. И при каждом возможном моменте или даже по мелочам она наговаривает на мужа, ну и получается заварухом. Я не знаю совсем, как себя вести в таких случаях, и я боюсь, что с появлением второго ребенка дочь почувствует себя никому не нужной когда у меня станет меньше времени на нее? Как правильно жить, кого хвалить, кого ругать, чтобы никому не причинять боль? Дина, 29 лет. Давайте в первую очередь вспомним, что человек испытывает психологический дискомфорт, когда окружающего мир, окружающего реальность, то, что он наблюдает вокруг себя круглосуточно, функционирует не так, как он считает нужным, не так, как он считает правильным и не так, как он всегда думал и представлял. То есть происходящее не соответствует его убеждениям, оно не соответствует тому, во что он верит и оно не соответствует той модели, которую он для себя. Создал. И сама Дина как раз и раскрывает суть своей проблемы в первом же предложении, когда она говорит, что я не знаю кому как, но для меня модель с неоднократным замужеством и ребенком это очень тяжело. То есть у нее есть определенные представления о том, что такое неоднократное замужество. У нее есть определенные представления, что такое ребенок, что такое ребенок при э, повторном замужестве. И она даже уже знает, что это нелегко, она уже даже знает, что это тяжело. То есть она совершенно четко сформировала ту реальность, которая находится и которая ее окружает. Но раз она переживает какой-то дискомфорт, раз ей там неуютно, неудобно, мы можем сделать вывод, что действительность, реальность не соответствует ее модели, не соответствует той модели, которую она сдала И первая пробоина в модели Дины, я считаю, что она же и главная, озвучена дальше в, те, в тексте, когда она сообщает, что иногда приходится разрываться между двух дорогих и любимых людей и стать на сторону одного, и поэтому это ее и утомляет, и выматывает, и доводит до того, что ей хочется просто провалиться сквозь землю. То есть на самом деле Дина не хотела бы этим заниматься, Тогда зачем же это, зачем она это делает, зачем она этим занимается? И смотрите, Дина, мы ведь знаем, что вы пишете про мужа и про дочь. Вы пишете про двух людей, с которыми вы живете. И вы пишете, что приходится разрываться и становиться на сторону одного, одного из этих двух. Вам постоянно нужно мониторить, анализировать, взвешивать их поведение, да? и выбирать сторону, на которую стать. И, и это вас утомляет, и разумеется это утомляет, и разумеется это лишает всех сил, потому что сторону нужно выбрать один раз. Это можно сделать в ЗАГСе, а, может, а лучше сделать это еще до того. Вам нужно выбрать просто свою сторону в первую очередь, выбрать кем являетесь вы. Это можно сделать один раз и тогда не придется круглосуточно этим заниматься. И я даже могу вам подсказать что по отношению к вашему мужу вы жена, а по отношению к дочери вы мама. И вот на этом все, на этом ваши стороны они закончены. С мужем вы ведете себя как жена, а с дочкой вы ведете себя как мать. И с этой секунды не надо ни разрываться, ни выбирать сторону, ни судить их, ни разводить по комнатам по углам и так далее. Потому что это точно так же абсурдно, как постоянно выбирать. А вот интересно, я начальник отдела или я мама? А как мне выбрать? Я жена своего, своего мужа, да, там, или я дочь своего папы? Или я женщина, или я участник дорожного движения за рулем? Вот вы все перечисленное. Но в соответствии с местом и моментом. И просто играйте те роли. Который вы выбрали. Несите ту ответственность, которую вы взяли на себя, и просто исполняйте те обязанности, которые вы в связи с чем-то обязаны исполнять. Но мы видим, что сегодня вы не имеете четкого представления о ролях. И я бы предложил вам с этим разобраться как раз вот при помощи психолога. Понять, кто я, что я, какая моя роль, какие мои функции, какими мои обязанности, а что не является моими ролями, функциями, обязанностями. И давайте пойдем дальше по моделям. Следующая какая фраза из вашего письма? Значит, поначалу мне казалось, что второй муж очень любит дочку от первого брака, потому что у них были идеальные отношения два года назад. Папа, она его, конечно, не называет, но воспринимает как семью, и тянется к нему, и любит его. И на самом деле, если бы мы вот с вами встречались лично, я бы хотел уточнить, что такое по-вашему, вот почему вы используете такое выражение «второй муж». Насколько я понимаю, вы были замужем однажды, у вас родилась дочь, вы развелись и вы вышли замуж. То есть отцом вашей дочери является бывший муж. А сейчас вы живете с мужем и дочкой. Он не второй. Он. Не текущий. Он просто муж. Потому что в этом его статус, в этом его роль и в этом его функция. Он муж. Это вот его профессия. Его профессия муж. Да, то есть вы могли. В юности в Макдональдсе работать вы могли быть официанткой, да, потом вы могли быть бухгалтером, потом вы могли быть директором. А сегодня вы швия. Вот вы швия. Вы не бывший директор или вы не бывшая официантка. И точно так же муж, да, это его роль, это его функция, его суть. Он не может быть второй. Он просто муж. И точно так же... Вы придете к кому-то в гости, к подруге, да, и она спросит, на чем вы при, ты приехала ко мне? И вы не будете ей говорить, что я приехала на второй машине к тебе, да, или на третьей машине, или на пятой, кому, какое дело, сколько у вас их было? Та машина, которая у вас сегодня есть, она и есть ваша машина. Почему? Потому что вы именно ее вы ремонтируете, именно ее вы обслуживаете, вы в ней меняете жидкости. Вы за ней ухаживаете, и самое главное, вы ее любите, и вы пользуетесь ею. И поэтому выражение ⁇ второй муж ⁇ это как бы не муж, а один из. И вот у меня нет возможности лично вам задать да, такой вопрос. Но я думаю, что это тоже оказывает огромнейшее влияние на вообще всю ситуацию и на ваше письмо в том числе. То есть это вот именно да, по поводу моделей. Вот вы начали письмо со слова модель. Определитесь, это ваш муж или он текущий. Дальше. Что у нас дальше по моделям? Значит, смотрите, в той же фразе вы говорите, что поначалу мне казалось, что второй муж очень любит дочку. И у них были идеальные отношения два года назад. То есть, смотрите. Ваш муж познакомился два года назад с вашей дочкой, которая тогда была, если сейчас 5, да, ей было 3 года. И поначалу вам казалось, что он ее очень любит. И дальше из письма мы узнаем, что, что теперь вам так не кажется. Давайте посмотрим со стороны на эту ситуацию. Ваш муж познакомился с вами. Вы ему чем-то понравились вы его чем-то заинтересовали, вы его чем-то восхитили, вы его что, очаровали, покорили, у него в теле выделялись соответствующие гормоны, нейромедиаторы, вещества, и он вас полюбил, и он женился на вас, чтобы и дальше быть в этом процессе и дальше быть в этом состоянии и дальше проживать, переживать все эти чувства и дальше выделять эти вещества, так, ну, наверное, так было, если вы считаете, что он вас любит или любил. И вот, если вы считаете, что ваш муж увидел вашу дочь, которой тогда было три года и которая в тот момент была, вы меня простите, глупым, неумелым, капризным, шумным, сопливым человеком, и что у него выделились гормоны какие-то, нейромедиаторы, вещества, от которых его стало тянуть к вашей дочери то это хреновый знак, я вам должен сказать. И во всем мире ха, такое влечение уголовно преследуется. То есть я думаю, я надеюсь, что вы снова ошиблись, когда подумали, что ваш муж очень любил вашу дочь. Что тогда это может быть, если не любовь? Потому что вы же говорите, у них были прекрасные отношения. Да, прекрасные отношения с вашей дочерью. Это была заслуга вашего мужа. То есть он взял на себя роль... Взрослого. он взял на себя роль отца, роль мужчины, роль большого, роль сильного, роль терпеливого, брутального, какого хотите, а ей позволил быть маленькой, мягкой, беззащитной, нежной, пухленькой розовенькой и так далее. И он поддерживал ее вот эти ее малолетние игры, да, ее малолетние разговоры, сюсюканье и так далее. То есть то, что вы восприняли за любовь, это был огромный кредит доверия, кредит уважения, кредит принятия и так далее со стороны вашего мужа. То есть это было просто хорошее, принимающее, уважительное отношение при знакомстве человека воспитанного, добродушного, интеллигентного, называйте как хотите. И в продолжении самой, той же самой фразы мы видим очередной винегрет из ролей, статусов и моделей, после того, как вы Дина пишете, что у них были идеальные отношения два года назад, и тут же вы продолжаете, но папой она его, конечно, не называет, а воспринимает как семью и тянется к нему. Во-первых, с чего вы взяли, что пятилетняя девочка воспринимает вообще что-то? Кого-то как семью. Откуда у пятилетней девочки такие идеи, что, как вы говорите, второй муж мамы ⁇ это моя семья. Вот, Дина, я подозреваю, что снова вы выдаете свои идеи за действительность. И во-вторых, если дочь воспринимает вашего мужа как семью, то почему она не называет его папой? Вернее, она может его не называть. Может называть любые варианты. Но почему вы пишете, что. Как вы написали: Что папа она его конечно не называет. Если вы планируете, что в последующие лет 20 ваш муж будет выполнять функции отца для вашей дочери, то было бы вполне приемлемо, чтобы она называла его папой. Хотя это не обязательно. Скорее это дело вкуса вот, вашей дочери да, и ваших предпочтений. Есть просто такое понятие: как женская мудрость, которая граничит с женской хитростью. Но вы пока что идете четко против течения. Значит, напоминаю, что это была всего лишь это, вот всё, это была одна фраза, да, что э, поначалу мне казалось, что э, второй муж э, любит мою дочку от первого брака. И у них были отношения, прекрасные отношения 2 года назад, и папа его, конечно, не называет, но воспринимается как семью и тянется к нему очень и любит его. И я надеюсь, что вы теперь тоже видите вот полную неразбериху в ролях, статусах, обязанностях, ожиданиях. И как бы давайте выходить уже из этой ситуации. Потому что. Смотрите, со стороны мы можем увидеть, что, судя по всему, Дина, как она говорит, имеет одну модель семьи, модель семьи мира жизни вообще. Муж имеет другую модель какую-то. Они не смогли, да, вот как-то не договорились они. И дочь имеет какую-то третью, которой она может жаловаться на вот, папу, да, своего на, на мужа Дины. Но качественная, эффективная жизнь будет только у того, чья модель наиболее приближена к реальности, которая вот максимально вписывается в этот мир и способна к выживанию. И тогда давайте, Дина, рассмотрим дальше разберем вашу модель, когда вы пишете, что в последнее время мне кажется, что муж стал груб, и он стал безразличен к дочке и не проводит с нами много времени. Хотя у него его предостаточно, и он живет своими интересами. Значит, я бы сказал, что, во-первых, муж стал относиться к дочке просто нормально. То есть вот тот кредит дружбы, принятия, покровительства, он просто закончился. И, кстати, чуть дальше мы узнаем почему, благодаря каким вашим действиям и бездействиям. И поэтому я бы не сказал, что муж стал безразличен. Вот, ну, доказательств нет, да, вы это никак не, не обосновали? Я бы сказал, что он просто стал нейтрален раз и он стал действовать по обстоятельствам. То есть, как к нему относятся, так и он в ответ. И во-вторых, вы пишете, что он, э, значит, что он не проводит с нами время, хотя у него его предостаточно, и он живет своими интересами. Дина, у меня вопрос: что значит, с вами не проводит он много времени? Муж женился на вас, Дина. Вы, Дина, выходили замуж за мужа. Было бы нормально, если бы вы написали, муж больше не проводит со мной много времени. Он не хочет со мной гулять. Он не хочет со мной общаться. Он не хочет со мной разговаривать. Не знаю, там не делится своими мыслями, планами. Мы с ним ничем не, со не занимаемся совместно и так далее. И тогда... Да, возникает вопрос, а зачем такой муж нужен вообще? Дина, вы с дочкой склеились или что? Давайте вернемся. Вот на несколько минут назад, когда мы вспоминали, как вы с мужем познакомились, вы встретили вашего мужа, ваш муж встретил вас. Вы его чем-то заинтересовали, впечатлили, очаровали и влюбили. А дочка просто была при вас, она просто была с вами. То есть есть вы, есть ваш муж и есть ваша дочь. Это три разных человека. И у взрослых должны быть взрослые интересы, взрослые разговоры, занятия. У детей детские. И периодически, конечно, да, взрослые играют в детские игры, проводят с детишками время, развлекают их, подыгрывают, становятся такими же детьми в душе, просто чтобы наполнить жизнь ребенка И периодически дети, конечно, тоже ведут себя как взрослые, когда от них этого требуют, да? когда они сидят смирненько, не шумят, не кидают друг друга котлетами. есть ну Например, когда семья где-то в гостях и от детей требуется поведение в соответствии каким-то регламентом. А если же вы постоянно с дочкой рисуете принцессы ромашки и постоянно обсуждаете Лунтика, то вполне ведь логично, что муж просто пошел, установил танки на компьютер, сходил за пивом и закрылся в соседней комнате. Если бы вы сказали, что муж не хочет с вами проводить время, то вот с этим да, с этим можно было бы работать. Это, это нормальный запрос к психологу. Муж со мной не хочет проводить время. Разбираемся, почему, что такое, как так получилось. Если же вы говорите, что ваш муж не хочет проводить время с ребенком, ну на самом деле он и не должен хотеть. Он скорее всего должен выполнять а, какие-либо родительские обязательства, если он их на себя взял. Вот. Дина, вы, например, до того, как вступили в этот брак, вы обсудили с мужем его будущие обязательства. Поэтому он вполне может жить, как вы говорите, своими интересами. Дай бог, чтобы каждый из нас жил своими интересами. Ну нет же, <связь> не все так просто. Потому что дальше, Дина, вы пишете. Что всякие попытки воспитания я опровергаю, потому что я не приемлю запугивание. То есть, смотрите, оказывается, муж таки предпринимает попытки воспитания. Просто они вам не подходят, они вас не устраивают. Вы лично вы, Дина, за другие методы воспитания. Снова вопрос: вы до вступления в брак обсудили методы воспитания? Вот похоже, что нет. Супер! Обсудите сейчас, договоритесь и позвольте мужу выполнять родительскую функцию, функцию взрослого. И тогда, возможно, ему станет интересно с вами. И я думаю, что, Дина, вы сами раскрываете суть и причину всех проблем, когда вы... Начинаете вот, описывать дочку, и вы пишете, что я считаю свою дочку самой умной. Я считаю ее самым развитым ребенком в ее окружении. Супер. И я никогда не поставлю ее на какой-то второй план. Что вы имели в виду под вторым планом? Вы, вы что, делите планы между мужем и дочерью? В этом дело. То есть, вот если бы вы мне, вы, если бы вы описывали ситуацию, что... Допустим, к вам в гости приехал племянник, и он обижает вашу дочь, и вы бы его, вы бы его отчитывали. Да, конечно, ругали. Вы бы защищали дочь, конечно, да. И, и даже вот столкнулись с тем, что невозможно на него повлиять, и отправили бы его домой, к его родителям, и написали бы вдогонку, что его родителям, да что написали бы, что. Как вы говорите, я никогда не поставлю свою дочь на второй план, если относительно их ребенка, да, конечно, это, это понятно, это было бы понятно и естественно. Но как муж, как родитель, как отец вашего будущего ребенка встал на один план и стал делить его с вашей дочкой, это же просто абсурд. И когда вы пишете, что дочке всего лишь 5 лет, но она прекрасно знает, как я ее люблю, и она прекрасно знает, что я за нее всегда заступлюсь, и она этим очень хорошо манипулирует, вы, вы же знали об этом, да? То есть вы, вы даже знаете об этом и вы нам об этом сообщаете, и вы пишете, что да, и, то есть я знаю это, и при каждом возможном моменте или даже э, по мелочам она наговаривает на мужа. И получается заваруха. Я не знаю, значит, как с этим быть, и как с этим делать и как вести себя в таких случаях. Дочка наговаривает на мужа при каждом возможном случае, при каждом возможном моменте удобном. Они что, оба в детском садике ваши эти? <с My family> Муж и дочка? Как это, дочка наговаривает? Да, понимаете, вот. Я понимаю, что вы там живете, вы к этому привыкли, и вам кажется, что вы делитесь какой-то сложной ситуации со стороны получается вот не заваруха получается получается просто колхоз потому что никто не есть ничто никто не главный никто не в подчинении никто никем не руководить ничто никому не принадлежит и именно поэтому вы не знаете как себя вести и поверьте вот нужно надеть на себя соответствующие роли нужно принять на себя соответствующий статус и звания, обязанностей и начать действовать в соответствии с ними. И это означает, что, допустим, мужу вы должны стать женой, а не тетей. Дочери вы могли бы стать мамой, а не подругой. Мужа можно было бы Перевести в звание родителя, а не соперника вашей дочери. И тогда дочь можно было бы сделать ребенком, который находится под защитой, который находится под опекой обоих родителей до определенного возраста. И тогда Дина вот всем будет легче, все будут понимать свое место, все будут понимать свою роль. И ваша любовь большая, как вы говорите, да, она перестанет быть разрушительной ровно в тот же момент? Это нормально, что вы любите свою дочь. И даже нормально, что вы ее любите очень. <с> и слава богу. Но, ну, как вы сами говорите, она этим хорошо манипулирует и знает, что, и, что я ее всегда защищу. Вопрос: как она узнала, что этим можно манипулировать? То есть. Во-первых, она это увидела, она это услышала, она это почувствовала по результатам своих действий, по результатам своих манипуляций и по, по вашим ответным действиям. Зачем вы сделали так, что дочь знает о ваших разногласиях с мужем и она даже знает и может этим пользоваться? И Конечно же, сразу второй вопрос возникает. А почему у вас есть эти разногласия? Ну, выработайте уже общее мнение, но сделайте это за кулисами, разберитесь с мужем, сгенерируйте правила, создайте какие-то инструкции, создайте семейный кодекс поведения и придерживайтесь его все вместе. И, и сделайте так, чтобы ребенок знал, что если папа что-то сказал, то это так и есть, это закон, и мама его поддержит. Если мама что-то сказала, это так и есть, это законы, папа ее поддержит. Потому что когда мы узнали все, что сегодня вы описали в этом письме, это очень четко вкладывается в одну единственную, да, в одну единственную, вот как вы говорите, модель. Модель без модели. Мы не знаем, кто мы, что мы. Кто главный, кто второстепенный, кто кому подчиняется, кто дает приказы, кто слушается, кто кем руководит. Дак, да, это говорит, называется Почему хвост виляет собакой. Вот в вашей семье хвост виляет собакой. Да, дочка крутит, как она хочет, а вы ее значит, актеры, обслуживаете ее. Это была просто одна проблема. Одна большая проблема. У нас нет статусов, у нас нет ролей. У нас нет семейной иерархии, и мы от этого страдаем. Как эти. Кто там? Журабль Лебедь рака и, и рыба, да, Лебедь рак и рыба. Каждый в свою сторону тянет, и м, никто никуда не, не может попасть. Но! Но финал вашего письма раскрывает я бы сказал, что, во-первых, еще одну э, проблему. А на самом деле фундамент, фундамент, фундамент, фундамент уже той проблемы, которая, которую вы описали. То есть это вот просто финальная вишенка на торте, это страх Дины о том, что с появлением второго ребенка дочь почувствует себя никому не нужной. И я вам должен сказать, Дина, что у психологов для этого есть специальное слово – созависимость поищите в интернете. То есть по-простому это просто такие взаимоотношения, когда я ставлю интересы другого человека, его чувства, его вкусы, его желания выше моих. И я делаю все, чтобы другому не причинить дискомфорт в его ожиданиях, чтобы ну вот, никак его не разочаровать. И поэтому вот сейчас, да, вот в конце, в конце всего... Я вообще думаю, что всю дорогу вы пытаетесь уберечь свою дочь от испорченного настроения, от грусти, от печали, вы не позволяете ей переживать какие-то эмоции отличные от радости, от веселья. И именно поэтому вы ее и от мужа защищаете. Потому что если ребенку сделан выговор, да, если ему сделано замечание, наказание, он должен пережить и печали, и грусть, и разочарование. И я думаю, что с этой минуты можно вот все ваши страхи от дочери, как из первой половины письма, так и с окончания, да, то есть первая половина письма взаимоотношения моего мужа и дочери, да, и вторая часть э, взаимоотношения с моей дочкой после рождения второго ребенка, я бы просто это все назвал вашим чувством вины. Вот ваше чувство вины это является именно тем фундаментом, которое, э, вернее, даже бомбой, <смех> бомбой под фундаментом всего-всего, всей этой и всей этой конструкции. И вы абсолютно правы, конечно же. Когда родится второй ребенок, у вас будет действительно, конечно, будет меньше времени, у вас будет меньше внимания, меньше сил, меньше, меньше заряда, меньше эмоций, меньше радости, меньше желания даже, да, проводить время с вашей дочкой. И да, конечно же, она переживет это, переживет это отдаление, какое-то Частичное одиночество, да, какую-то грусть, печаль, которые являются просто частью жизни. А вот как раз искусственные, лабораторные условия, которые вы пытаетесь создать, причинят ей намного больше вреда, потому что жизнь разная, она не только позитивная. Человек с детства должен быть готов к этому, он должен переживать и такие-такие такие события, и такие-такие такие состояния. И поэтому я бы вам рекомендовал в первую очередь проработать с психологом ваше чувство вины. В первую очередь оно перед дочерью. И ну, оно может быть вполне возможно, что оно распространяется еще либо на каких-то людей иных, да, либо на какие-то события, либо на какие-то явления. Я бы вам рекомендовал обязательно разобраться с семейной иерархией, взять, надеть на себя те роли и обязанности, которые вы пообещали взять на себя мужу в ЗАГСе, позволить, позволить себе радость жизни, легкость жизни, да, перестать спасать, перестать устанавливать справедливость. Перестать, как вы вот пишете в конце письма, как, как не сделать никому больно. Да ну, хватит об этом думать. Мы Все люди делают друг другу больно периодически. Это тоже часть жизни. Такого не может быть, чтобы не делать больно никому. Это надо в колбе жить, в матрице, в растворе. И займитесь уже собой. Займитесь своим счастьем, своей жизнью, своими взаимоотношениями с мужчиной, с вашим мужем. И даже начните жить, вот как вы пишете, как ваш муж живет своими интересами. Начните жить своими интересами. А если же в ваши интересы ваш муж не входит, а входит только дочь, то, скорее всего, вы его просто обманули в самом начале еще. Опять же, разберитесь с психологом, почему вам это было выгодно. Почему вы согласились на это все. Для чего? С какой целью? Чтобы что? И после этого уже будете понимать: будете видеть полную картину, полную, как вы говорите, модель. Вы будете понимать, куда вы идете, зачем, и осознайте, поймете, что с этим всем делать. И вы видите такое короткое письмо и такой огромный длиннющий разбор. Потому что в каждом пункте подвох, в каждой фразе было противоречие в каждом вашем взгляде неуверенность растерянность отсутствие вот, стабильного этого взгляда, да? потому что как вы сами Дина и определили, все дело в модели, ущербна сама модель, сама ваша концепция, что такое семья, что такое муж, что такое дочь, что такое я и что такое мы все вместе. На этом я думаю все. Пишите комментарии, если согласны или не согласны. Всего вам хорошего и до встречи.